Вот уже третий день сегодняшней программы. Я получаю вообще неописуемый восторг, потому что тот объем полезной информации, инструментов и ресурса, который я получаю, его нельзя измерить и передать словами. Группа просто великолепна, Алла, как всегда, превосходна. Я рекомендую, если эта программа будет в дальнейшем повторяться, мне просто необходимо пройти всем выпускникам, всем поучам, и не только выпускникам школы нашей, потому что это действительно прорыв. Это класс, это восторг, и крылья за спиной, они расставились, они раскрылись, и я в полете.